Крест для нас, христиан, наполнен очень глубокой символикой, очень многогранной. Во-первых, крест ⁇ это образ бесконечный, абсолютный, всепобеждающий, всемилующий любви Божьей. Любви, которая Господь охватывает всех нас, каждого из нас любви, которую Он на самом деле ждет от каждого из нас, которую нам так трудно, почти невозможно достигнуть, обрести. Но крест – это и напоминание нам о нашем кресте. Как сказал Господь, «Кто хочет следовать за Мною, да отвергся себя, и возьмет крест свой, и следует за Мной, Возьмет крест, значит, будет готов претерпеть, страдания, претерпеть какие-то болезни ради того, чтобы быть с Ним, быть со Христом. Господь не обещает нам легкой и простой жизни здесь, на земле, Он напоминает нам о нас. Крест это еще и образ божественной силы, божественной благодати. Мы носим на грудей натерянный крестик знак исповедания нашей веры но и как знак того, что сила Божия ограждает нас от всякого зла, от всякой беды. Но вспомним, что для современников Господа Иисуса Христа крест – это был прежде всего образ страдания, самого страшного наказания, такое только можно было себе придумать. Распятие на кресте было одним из самых страшных мук, какое придумало человечество для того, чтобы э, мучить людей, чтобы наказывать человека, Когда нужно было не просто убить человека, а нужно было еще и подвинуть его страшным мучением. Вот тогда его распинали на кресте, и человек мог мучиться, страдая от страшных, невыносимых болей, страдая от нехватки воздуха теряя сознание, вновь приходя в сознание, порой несколько суток, прежде чем отдавал душу Богу. Это были страшные казни. И вот задумываясь, вот этот страшный казнь был подвергнут наш Господь. Причем подвергли Его иудеи. Да, они сами не могли, как помните тогда, выносить смертную приговор. Они несели до приговора, как бы э, возложили на дела прокурата людейского области. Но тем не менее, все равно это сделали они. И вот задумаемся: иудеи, избранный Божий народ, тот, кому было дано все, кому было дано познание Бога, они, встретив Бога, раскалили. Все время вроде бы служили Богу, а, встретившись, встретившись с Богом, предали Ему на казнь. Как такое могло быть? Еще раз, ведь Иисуса распяли не какие-то разбойники, не какие-то бандиты, неверующие люди, безбожники. Его распяли благочестивые люди, те, которые по-своему э, трудились над Законом, как -то так говорилось тогда. Старались исполнять вроде, все заповеди Божьи, имели представление о Боге, имели священные тексты, то есть благочестивые люди, и не просто не услышали Иисуса, а и распяли самого Бога. Вот Он пришел к ним, и они Его не узнали. Пришел к Своим, и Своим не знали Его, как сказано в Писании, так и в Как это произошло? На самом деле это повод задуматься нам. Они не узнали Иисуса. Значит, Господь явил им что-то другое. Какого-то какого, какого другого Бога, которого они совсем, оказывается, не знали. А что же знали, что же имели людей? У них были святы, Был закон, на котором опиралась вся их жизнь. Был храм, в котором они приносили жертвы, тому самому Богу. Была наконец суббота, это тоже часть закона, тоже святыня, день особый, который должен быть посвящен Богу. И вот приходит Иисус, и иудеям кажется, что он нарушает все эти три главных столба их веры. Господь да, закон свят, да я пришел выполнить из Бога закон, но он подходит к закону как-то совсем не так, как а об вот этом думают иудеи. Иудеи заняты э, скрупулезным исполнением каждой мелочи закона, подавать десятину смяты, анизы, мины, как говорит Иисус, то есть все досконально исполнить. Но вот оказывается, что если, даже не вроде бы исполняя закон, забыть о Боге, то этот закон может стать идолом, уводящим человека от истины. Как это может произойти? А когда люди хотят знать, что правильно, что неправильно, как точно исполнить, вот то этим забывают о милости, забывают о любви. Пример мы можем вспомнить вот женщины, взятая в трудодеях. Помните, да, приводит ее к Иисус. Она совершила страшный грех и говорят, вот мы взяли тут в одеянии. Все, есть свидетели за этот грех, положенный в камнями. Ты что скажешь? И вот они ждут от Иисуса. Если Он скажет нет, нет, тогда они могут обвинить Его в нарушении закона, в улучшении главных столбах в жизни. А если Он скажет, да, осудить его бей камнями, тогда, значит, Он тем самым станет такими же, как и они, а народ от Него может. Но Господь сказал, что он сказал не сразу, дав ему время подумать, людям, Кто из вас без греха успел выбросить ее камень? Он перевел внук в новую плоскость, в плоскость покаяния и милости. Если я грешен, то как я могу судить другого? И все разошлись, они не смогли э, совершить то, что по закону должны были сделать. Оказывается, выше закона и что-то другое. Есть милость, есть любовь, о которой забывали людей, принося жертвы, правильно, так как положено по закону, все делая, исполняем, но при этом в этих жертвах не было главного, не было любви к Богу, не было покаяния, и исполняя субботу, но и исполняя субботы тоже не было главного. Ведь суббота должна была человека приблизить к Богу, а к субботе стали относиться как к некому правилу. И стали думать, а что можно, а что нельзя опять в субботу? Чего можно делать? Чего нельзя делать? И к чему это привело? Когда Иисус спрашивал в синагоге у собравшихся, можно ли в субботу добро делать или зло? Что делать в субботу, добро или зло? И сказано им, они молчали. Они даже не могли ответить на этот вопрос. Они не понимали, что это за вопрос. Как это? Не понимать даже смысла, добро и зло. Вот то это можно, то это, а что еще добро и зло. Представление добри и зло, у них просто даже и не было, затмилось вот за этой за массовой предписаний каких-то. Они перестали любить, они перестали э, милостиво относиться друг к другу. И это означало, что и закон, и суббота и храм стал для них без Бога, просто вот такими идолами, смысла. А если кто-то идолами, то тогда эти, эти идолы, они долго не живут. И вот Господь говорит, не останьтесь камня на камне, все будут разрушены. Он говорит, а храм не усолит. И все возмутились: в Как это так? Он говорит даже. И перетолковали его слова так, что он сам, якобы, это разрушил, сам разрушен храм, сам не оставит камни на Святые, Святыни, вы святые. Как такое возможно? Оказывается, возможно, если нет милости и любви. И еще, чего еще не могли понять проповеди Иисуса и не хотели понять людей, помимо этого. Они считали, что раз мы избранный народ, значит, мы уже как бы спасены. Мы сыны Авраама, помните, в чем Иоанн Петеща обещает тех, кто приходил к нему, не говорите себе, Дети Авраама. И Бог, Бог из камней сих может стать с корней. А мы сыны Авраама. Значит, мы тем самым уже как бы спасены. А вот они, те другие, язычники, или э, не такие, как мы, больные какими-то болезнями, как прокаженные, или там блудницы. Ну, из... Вот они недостойны, они не войдут. Царство Божие, они недостойны Бога избранного народа, так думали они. Когда Иисус э, обедал вместе с грешниками, с мытарями, они возмущались этим, они не могли это понять, могли это принять. Когда Иисус беседовал с, вообще с язычниками, они не могли этого понять и принять. Как такое возможно? Мы из народа, а и народ, а говорит с другими людьми, и даже говорит о том, что они ближе к царству Божьему, чем мы. Вот этого тоже не могли принять э, иудеи. И, наконец, они ждали Мессии. Мессии должен был быть тот, кто сокрет чудеса, чудес, кто будет исцелять больных, очищать прохоженных, да, воскрешать мертвых. Но главное, мессии должен восстановить царство Израиля. А сейчас людей в оккупации находятся у Римля. так вот Мессия должен прийти и прогнать оккупантов, выставить царство, чтобы оно было таким же славным, таким же могущественным, как царство при э, царе Давиде, Соломоне. Вот такого мессии. Но этот Иисус, да, он вроде бы чудеса творит, неизвестно чьи силы, но он не собирается восстановить царство. Земной. Он говорит о другом Царстве, о Царстве Небесном. Так зачем же нам такой Мессии? Он не Мессии вовсе. И вот поэтому они взяли и распяли своего пола. И это страшная трагедия. Но эта трагедия относится не только к одному народу, который иногда к Она может относиться к каждому из нас. Мы на своем опыте исторически знаем, что и святыня сама по себе человека не спасает. Из-за этой святыни нет воли самого человека к добру. Мы знаем, как разрушались святые храмы Божий на уси. И как было поругание святынь, происходило почему? Потому что люди забыли Бога. И поэтому слова э, и все, что происходит в Евангелии, слова Христа, они относятся к каждому из нас и сейчас. И мы тоже склонны закрыться буквами закона. Мы тоже склонны э, размышлять только о том, что правильно, что неправильно, как бы что-то не ошибиться сделать в обрядном отношении. И забываем тоже о милости. Бывает о том, что есть нечто выше, чем правила и предписания. И мы тоже, порой, считаем себя избранными. Считаем, что мы, верующие люди, православные, принцесс, мы лучше других, мы лучше них. Мы другие, говорим, а вот они неправильные, не такие. Превозносим себя, но Бог гордо противится в Поэтому вся евангельская история это и о каждом из нас, обо всех нас. Мы об этом должны помнить всегда, что как по слову апостола Павла и ныне Христос воспинается из-за наших грехов. Поэтому сегодняшний день это день нашего покаяния, день, когда мы должны размышлять о нашем недостойстве, о том, что и мы своими грехами распинаем Господа нашего и все же мы должны помнить другое, что Господь пришел для того, чтобы спасти нас от власти греха. Помнить всегда и Его слова, слова о любви. Бог так возлюбил мир, что Он был своего народа. всякий верующий Его не погиб, но имел жизнь вечную. Благословение Господне на вас, того благодаря люди, всегда в ней присвоим.